Когда белые подменяют серым, нарушается привычная картина мира. Исчезают возможности и уверенность. Одна деталь разрушает все. И потом ничего не исправить. Думайте о будущем сегодня. Только с белой зарплаты уплачиваются взносы и формируется ваша пенсия. Соглашайтесь только на белую зарплату. Узнайте больше на сайте Пенсионного фонда России.